Итак, всем привет, ну чё, продолжаем столкать, мы уже на ЧС, воюем с этими гадкими монолитовцами Давай сверху, короче, глянем, пацаны, слушайте так, Конечно, парни серьезные, но давай все же проявим хоть какую-то осторожность, да? Уже получали пиздюлей мы знат на прошлой серии Не хотелось бы начинать с пиздюлей в этой серии ну, всякое может случиться. Может сейчас прямо сейчас мне пуля какая прилетит. Я, наверное, не столько перезагружался. Привода! Вот о чем я говорил. Мои тиммейты, это. Я не знаю, это вот как это сказать? Это проклятие, наверное. Они лезут, короче, в бой. Получают, умирают. Где, блять? Жмых. Котва, блядь, двести на их, пожалуйста. Ну вот, наши сагвились. Братан, я их тоже не вижу. Жмыхи вы где? Они, блядь, там снизу ходят, это понятное дело. Но давай, короче... Ах, -а -а -а хреновая пошла! <с> я сам, короче, завалил, блин. А сколько раз они в прошлой серии себя сами валили? Это, блин... Это не перечислить просто, блин. Сколько раз. Крендли файер у них был между собой. А вам уже, наверное, надоело смотреть, как я тут только эту музыку выключаю. Блин. но это хотя бы не опасно для нас. Это так. Это разминочная пошла. Где они? Вон он. Вот он, засранец. Такой. Я сейчас, наверное, опять голосовку возьму, уже не сидят там в этом своем проходе. И их невозможно выхлестнуть. Братва, давайте сюда. Здесь как-то побезопаснее, по-моему. Все сидят. Все. Одного выхлестнули, все живы. Братва, блин, держитесь. Вы, конечно, молодцы. Стрелять вроде умеете, но... Так. Вот, мы. Я промазал? Ну, он, конечно, в себя потребляет так. Знатно. Так, просто сейчас сосчитать. Один, два, три. Все, понял. Последнее сохранение. Мне кажется, сейчас у нас э, пойдут уже нормальные. Долгие, скажем так, промежутки между сохраниться и загрузиться. Так, ну они там за этими цистернами сидят. Я сейчас, правда, выхожу. Не совсем безопасно для себя. Так, минус один, еще двое. Еще двое. Смотрим внимательно. Второй. Где-то третий еще жмых тусует. Жмых. Нету слов, просто одни эмоции, Ведь те заканчиваются. Блять, живите, блин, пожалуйста, я вас умоляю, ну побраться, ну. ну, до этой расщелины добраться надо. Говально. Сколько можно? Я сейчас наверно 5 наверх забегу туда и буду по этим воротам вот и сверху. Еще возможно это запоры сейф. Блять, не лезть на них. Прошу тебя, побрацты, пожалуйста. Похуй, живем. Живем, живем, живем, живем. Все живы. Все здоровы. Все прекрасно. Все замечательно. Все живы. Блять. Сука, несуйся на них, пожалуйста. Ладно, похуй, играем на напережение. Где там В жмых еще один сидит? Ч? Даже мне тут бояка, ли, снесли? Я не совсем понял. Как же у меня жопа горит. у меня горит задница моя. Иди ты нахрен, дорогой мой друг. Голосовка. Только голосовка и быстрый маневр. Голосовка и быстрый маневр. Слава Богу, что она у меня есть такая условка. Я не знаю, что бы я тут делал бы. Я не знаю, закинул бы нахрен сопрохождение. Сейф. Сери... Все, хорош хрипеть там уже. Ну те тебя ж аптечка хиляет, на эту сожалению. Чё там с моим костюмом? 78%. <связывая> Ух. Так, 86. Изолента. М -м -м. Ну, на ошибке монолитовцев у нас самое распространённое, самое ходовое. 94. Там что то по-моему, вот это 90, Да. 96, нашивка монолита 97. Сейв. Контрольный сейв. Собрать этих жмухов в патроны. Ну, просто потому что пойдем сейчас э, внутрь. И нам нужно будет чем-то отстреливаться. Разрядить. Пацаны, вы тут тоже пока собираетесь, я не знаю, себе там... Хреновые, не хреновые патроны. В хозяйстве все отгодится. Опять же, похавать бы не помешало. А есть что похавать вообще? Ну, вон есть что-то. Кстати, по-моему, собачателем сейчас съел. Там было в воде док написано. Что там за волына? Как калашников. Но нам нужно что-то, чтобы стреляло таким же калибром. Хотя конечно, прикольная, но моя, по-моему, по А в ней патронов нету, значит, выкидываю. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. этих братков тоже пособираю. ДВМ-ку свою разгляжу ее. По а -а -а папам. Ладно, она пустая. Спичек мне хватает. Ну, еще снайпа у него. Дробаш. Ну, не знаю, честно. Разрядить. Переместить. Ну, кстати, ну ладно, такой бы себя неплохо зарекомендовала. Этот КС мощный. 762-71. Ну, это непригодный, но, блин. А-а-а. В принципе, для снайперской винтовки той моей это пойдет. Так, я не помню, я тебя отбирал, не отбирал. Не отбирал. Давай возьму ее, перезаряжу пока. Ладно, сойдет. Только у меня наемку патронов. Просто чтобы знать. Ну, не сказать, что много. На тебя тоже немного, но он заряжен. Тоже такое. Короче, всего по чуть-чуть у нас. А, в прицел. Накинем на тебя твой старый, твой любимый прицел. Потому что пространство уже будет не такие дальние. Большую оптику использовать уже смысла нету. А, так, аптечки. Насчет аптечек я возьму вот так. То есть там что-то рыхнуло так. Неприятно. Я не знаю, а что по пистолетным патронам? Ну, я их и не собирал. 9 на 19. Это тоже, в принципе, 9 на 19. Такая будет какой-нибудь один пистолет там. Так. А сколько на калаш? На калаш тоже вообще немного. Ну, понятно, ладно. И главное, ты засранец сидел там до последнего. Ух, как же вы мне догоди? Давай еще тише музыку сделаю жмых ты где вот что кс животворящий делает что переиграем его с всего же оружием давай так нравится так нравится да ему определенно так нравится не уж то патронов много насыпала на эмку быть такого не может коллак свой давай посмотрю разрядить выбросить балин я не тут выбросил соединить глушитель выбросить этот блять тот выбросить охреново сюда выбросить только разведи его разведить выбросить вот оверг. а глушитель давай натянуть цепим пострелять пока есть чем. Тут никаких темперов не спряталась, вроде не спряталась. Ну, медицина, медицина полезная вещь гранатки, все то насобираем. Рэмку давай свою сюда. Разрядить, отсоединить. Выбросить, наверное. Да, выбросить. Хотя, слышь, нет, давай как глушитель на базу. Выбросить. И глушитель твой на рэмку поставлю. Объясню почему. Потому что в темных помещениях, когда ты, короче, включаешь замедление, а он не вешается, слышь не вешается. Ладно. Пожрать, попить. Попить, пожрать. Ну, что-то есть. Ореховую смесь я не знаю, давай заточу. Детектор, на который нам стрелок выдал. Погнали! Я будем разматывать монолитовцев тут уже внутри Блин, все не дают, короче, все не как записать, блин, серию спокойно уже пару дней прошло, если че кто там сосед начинает сверлить, блин да То что кому то кому-то надо Кстати, прикольно вот этот вот ае. Адахи почти нету, но урона, конечно, хотелось бы побольше. Вознагражден будет только один. Братма, только впереди меня не лезьте, ладно? Подожди. Ты Мужик, блядь. Да не лезьте вот вперед меня, блин, уж подохнете там. Патроны, вот там, хоть какие-нибудь. Да стой ты, придурок! Убьет же! Тут куда он полез, а? У куда он, если кто-нибудь знает? Я не знаю. сейчас, короче, гауску возьму буду этих выхлестывать, потому что их там до хрена. Гауску бери, блин. <spinning> угу. Я приду как уже в лес, куда не звали. <interest> Давай, вот это вот сейф. Когда еще все более-менее относительно спокойно. Когда придурок еще не полез на них. Твой путь Ранен? Кто я тебя ранил там? Иди ко мне. Все, давай, выхлесываем. Блять, Мне перезарядить головку уже нечем. Да иди ты. вап, блять, не лезьте на них. Господи, я не хотел бы, блин отстреливать бы, что ли. Все, давай, жду. Перерасход. Мне стрелять больше нечем. Гауз-то закончилась. Ну-ка. не лезь, пожалуйста, на них только. Не лезь, блядь, Дебило. Ну видишь, стрелять нечем, блин. Стрелок. Блядь, не подставляй меня, а. Все, папа держит, папа смотрит. Сложно, очень сложно. Очень, очень, мать его сложно. Отвалите, блядь. Дугни. Ну этого, ебните, пожалуйста, хотя бы. О, слышите, блядь. Короче, вчера пало, вчера, блядь, все. сверли, ты, свергли ты, блядь. Свергли ты, сверли, блядь. Что же делать, а? Как-то серию же записывать надо. Тем более не факт, что он потом остановится. Угу. желание. Вы поняли, да? Иди ко мне. По головам. Аккуратно. По головам. По головушкам. Все ж все живы, пока все здоровы. А чё провалено? Кто сдох, блядь? Стрелок там опять, наверное, сдох. Задание провалено же легенда чистилище. Братик, блять, не лезь, пожалуйста, этим. Тебя... Прошу. Сука, подожди, он сзади где-то умирает или что? Я просто хочу понять. Он где-то тут умирает, что ли, или что? Здесь. Иди ко мне. Да, этот тут же мы их тут умирают. определенно там. Вознагражден. Вознагражден будет только Вознагражден один. Будет только один. Стука, я опять провалено Давайте убивайте, что, что, что уже, блять, я сделаю вам. Блять, ну не лезьте вы. Так, живите, блять. Брат. Я, блядь, этих трейд боюбов, я не заслуживал. Один. <клыш> Отвали. Я сейчас нахрен кос-то прохождение закину и все. Цель здесь. Иди кому... Где вот этот сейф я загружал, да? Ох. Иди кому... Блять, перезайдите еще это говно. А там сейчас слева еще какой-то гмык сидит, да? не блять, гад тут на них, понимаешь? Пожелание скоро исполнится. Все. Отвали, блядь, стрелок! Так, это стрелок, это Нормально, то свой. кто нахер? Я сейчас это понял а но я удалю, блять, с компьютера, блин, и я все скажу, прохождение закончено. нормально, живем. Я не вижу его, где винтовка. Пиляц. Да бери ты ее нахрен. Криворукий ты. Ну, секунда промедления, блять. все, и пиздец. Жмых, блядь, ты где? Все живы, блядь. Все здоровы. Я не знаю, есть ли тут на нее патроны или нету. Готва, вы где? Вы все живы, блядь, я надеюсь, еще. Чтобы я вот здесь я не видела. Сука. задание же есть еще задание блять нету я реально сейчас настолько близок блять чтобы просто все завершить это прохождение ебаные завершён человек и Ебучий сахафар. хоть ты, блядь, нач... сначала там иди, блин, понимаешь ли в нем? будет только один. Так, короче, год. я сейчас что здесь подумаю, что тут... Можно сделать, после чего продолжим запись, окей? Короче, народ, блять, у меня жопа уже настолько сгорела, блядь. Я сейчас включу, короче, себя не лимитирую боезапасы, потому что это, блядь, это нереально, блять. С этими долбоебами, блядь. Давай, я не знаю. Вместо тебя возьму гауссу. Вс, все перезаряжено, все заебись. Идем ебашить монолит. И давай сразу музыку потише сделаю, блин. Мы умирать будем, да. Они тоже будут умирать. Я ничего там больше не включал. Сейф. Сука, дебилы, блядь. Только не лезьте, нахрен. Давайте, вылезайте, я знаю, что вы, блядь, хотите этого. Ч ⁇ собаки, блядь, уже не такие, блин, храбрые, блин, когда на вас толпа дебилов не лезет, да? Давайте, здесь давайте, давайте, давайте. Иди ко мне. Как хорошо-то надо, по-любому. Вот так вот. Только гауфку верни мне. Только ладно, давай последний сейф. Нельзя допускать, чтобы так попадали, по мне, больше пушку выбивают. Мой путь, блядь. Да, мой путь в этой, блять, модификация, надеюсь, Бога завершится, блядь. Иди ко мне. Давай еще одного. Блять. Ветухлявая. Я вижу твое желание. Мое желание, блядь, не сдохнуть. Два попадания, блядь. Сука, два и попадания. А их тут толпень, блядь. Так, ладно, одного ёпнуть, хорошо. Я не понял. Цель. Подожди. Стоп. Так, F7, он лимит и там. Так, подожди 0, 1. И ко мне. Еще раз. Наверное, параметр должен быть на 1 включен Да. У меня, кажется, они были не лимитированы все это время. Я не вижу ни хрена никого. Иди ко мне, блять, эти дауны прибежали. Ты обретёшь... Блять, только не лезьте. Что вы нахер, блять, передохли бы? Так и там как раз один жмых лезет уже. Господи, какая же жесть, а? Док нахрен, жмучага. пришло время, блять, <пишут> выдать им всем пизды. Охуели ясь. Охрен музыку делаю тише. А, отдельный сейф, я не знаю. Пять. Пять, давай. Ага. Фука. Они туда поперли. Пустить дебилов. Сука, не лезьте до них. Стрелок, блядь. Стрелок, тебе вообще похуй. Это, блядь, манонитный вецер. Кто это, блядь? Да сука, умри ты, блядь, уже, а? Стрелок, блять только ты нахер живи, пожалуйста, я тебя прошу, блядь. Опять это забывающая песня, блядь... А -а -а -а. Нахер, блядь, бесит. Сука, не лезь, блядь. Не лезь, блядь. сука я бежать не могу все, если там кто-то и остался, их там буквально очень мало. Сука, да пролезь ты в эту, блядь, ебучую расщелину. Твое желание скоро и... Да? когда мое желание закончить, блять исполнится и эта модификация будет проведена жопа горит полыхает синим блять пламенем помочь тебе блять да вот хочу помочь вам всем сдохнуть тут. я сука не вижу его Сука, где этот еблан? Завершается. Иди ко мне. Боже, блядь. ну сейчас я им такого богщиана тебе завалю, блядь. Ты где? Олив, какой богщий, блядь. Классно получается. Сейчас стена, блядь, богщий. Вс ⁇ Вообще любы закончились? Вс ⁇ за углом еще сидит один пидог. Блядь. это прохождение нафиг блядь, не заслуживал лилог блин я уже блядь, обрадовался путь завершён человек иди ко мне Тука. Ёпти Сил, сил. Ко мне. А, -а, а, сила нету. Тука. Где там? Ну-ка, видел же. Синяя аптечка, блядь, такая. Путь завершен. Охуй. Иди, Вс ⁇ сейф. Нормально, живем. Блядь, сколько вас там? ну блядь, дайте пройти Я, блядь, скользу уже по этим трупам Блядь, братан, бери! Жмых, блядь. Все, все. И, сука, нихера не все, блядь. И ко Наши что, живы? Что живы. Заебись, живем. Сука, хавки еще нету, нихера, блин. Найти сигаретку, блядь. Пыхни. Путь завершен, человек. Иди ко мне. Откуда товар вижу? Но кто, Никто, блин, не обещал, что будет просто, да? Господи, что со звуком? Вроде бы их веснул. только один. Наш может быть тут как тут. Взяли, вытолкнули меня Тогда я тут все по кругу обегу, блин Иди ко мне Ты обретешь то, что заслуживаешь Это попековая комната А нет Ладно, братва вы где? Что мне по хп? -шке? Хп есть еще. Твоя цель здесь. Ну, попей, поешь, не И знаю. Ко мне. Ух, наконец-то, блять можно спокойно, нормальный сейв сделать. Слушайте, народ, короче, продолжим следующую серию. Я не знаю, мне уже просто передохнуть с нее надо, да и уже время скоро будет, когда выкладывать серию. Так что всех люблю, целую. Спасибо за просмотр, лайк, подписка. Всем пока.